Здравствуйте, товарищи, меня зовут Константин, можно так собственно и обращаться. Перед тем, как вообще, курс у нас посвящен, конечно, истории партии и ее политики, но я все-таки как историк не могу обходить ситуацию, ну, так как любой материалист, в условиях, в которых формировалась организация, и прежде, чтобы не быть выдернутым из контекста, хотел бы, может быть, кратко рассмотреть не только, вот как первая лекция обозначена, отмена крепостного права, развитие промышленности, промпереворот, понятие российского пролетариата. Может быть, я чуть шире возьму, если это будет, скажем так, не особо интересно, вы меня пишите, поправляйте, скажите, что мы это знаем, давайте пойдемте дальше. Значит, почему важно? Дело в том, что большие дискуссии в историческом поле ведутся о том, что есть российский пролетариат. Я думаю, что все вы смотрите и современные YouTube-каналы, не только, где эта дискуссия продолжается. Вот. Я сразу обозначу свою позицию. Для меня пролетариат является любой человек, который вынужден, повторюсь, здесь слово ключевое, вынужден, Продавать свой труд для своего существования. Любой дополнительный способ дохода, который позволяет ему существовать не на зарплату, скажем так, ну, в какой-то степени делает его буржуазией, где-то чистой буржуазией, а где-то так переходный момент. То есть он и зарабатывает, это для него является источником дохода, а не развлечения, и, допустим, получает дополнительный доход. Ну, например, современные сдающие жилье товарищи, у кого там осталось наследство от родственников там по несколько квартир. Кто-то живет на эту ренту, но мы прекрасно понимаем, что эта рента не является ключевой в больших доходах. Вот. Мы, конечно, буржу... под буржуазией понимаем более крупный капитал в данном случае. Повторюсь, я не, от... не открещусь от мелкой буржуазии, от лавочников, там, от людей, содержащих ларьки. А вот, с точки зрения извлечения их дохода, из труда, нанятых ими работников и, соответственно, изначально вложенного капитала. Ни в коем случае. Почему нам важно, вот мне было важно это поставить сразу? Потому что уже обозначенная мой дискуссия в исторической среде, а когда же все-таки у нас начинается капитализм, очень важна. Потому что пролетариатом можно начинать считать пролетариат и в Николаевскую эпоху, имеется в виду Николай I. И да, действительно, первые признаки промышленного переворота мы наблюдаем <смех> выдали зарплату акциями, выписались из <смех> Ну да, это вопрос, какими акциями? И в каком эти акции объеме? Извините, я просто прочитал комментарий, решил сразу ответить кратко, потому что акции, это ж, не забываем объективно, что акции имеют свой объем. Можно иметь две акции, а контрольный пакет составляет их тысячи, поэтому никакой мы не пролетариат, мы остаемся пролетариатом, при условии, что мы вот вы сами написали, что мы получаем зарплату. То есть подтверждение слов о пролетариате. Но я вернусь к теме. Значит, Итак, пролетариат Николаевской эпохи. Что он собой представлял? Чистый ли это пролетариат? В том смысле, что люди заняты на мануфактурах, а потом на заводах и фабриках. Когда пришла туда механизация в виде парового двигателя, можно ли? Чем они отличаются от пролетариата 80-х, 90-х годов того же 19 века? Ну, прежде всего, это пролетариат от крестьяне-отходники. Я думаю, что в аудитории всем известно, да, что такое крестьяне-отходники. То есть это люди, которые брали паспорт, паспорт составлял их помещик, и они уходили на заработки, дабы помещик переводил их чаще всего уже... Выписывал такой паспорт Помещик на броке, существовавшие, а не на барщине в основном. Барщина для него становилась неэффективным методом извлечения своей прибыли. И он был вынужден отпускать своих крестьян на заработки. Те зарабатывали на фабриках, мануфактурах. Содержали семью, которая как заложник оставалась в деревне вот, в большинстве случаев. Позволю себе сказать, наверняка можно поискать и найти, там, когда семья перебиралась куда-то, но в Николаевскую эпоху это было скорее категорическое исключение из правил, нежели правила. Вот. И, соответственно, через некоторое время этот крестьянин, даже отпущенный пусть на три года, и он три года стабильно зарабатывает, приносит доход себе и в основном своему помещику, переправляя или привозя выручку и расплачивая с ним в оброчной форме, он привязан все равно к деревне. Он не порвал с ней. У него там хозяйство, у него там семья. И заработок, который он в 30-е, 40-е, 50-е годы в виде рабочего на мануфактуре для себя производит, это не классический пролетарий. Во-первых, у него может кончиться срок действия паспорта, это всегда временно ограниченный был момент они лонгировались, продлевались, но и могли продлеваться постоянно. Но существовал момент, когда можно эту пролонгацию остановить и, соответственно, вернуть его в крестьянское состояние. Соответственно, чистым пролетариатом такие люди не являлись. Вот. Это по поводу Николаевской эпохи. И, и простите, я вот не совсем не успел до конца качественно по в связи с особенностями моей работы в этот период связанным с отчетным периодом на нынешней неделе активным. Я не посмотрел дату, когда в Николаевскую эпоху, не успел освежить себе в памяти, было введено первые рабочие указы под давлением вот этих вот рабочих, ну, во-первых, уральских горных рабочих, горнозаводской промышленности и рабочих отходников, которые требовали улучшения условий труда. И многие историки считают, что раз появилось в вот первые всполохе рабочего законодательства, ну, соответственно, в России был пролетариат. Но мы знаем один из основных законов диалектики – переход количества в качество. Вот лично моя позиция, если брать отдельно промышленный переворот в нашей стране, то он завершился с первыми пятилетками. построением полного спектра промышленности, сегментированием, с развитием транспортной системы и так далее. То есть в данном случае я бы позволил себе такую вот вещь сказать, что это не зависело от э, капитализма у нас или социализма. Есть общие экономические законы развития. Э, еще Владимир Ильич говорил о том, что у нас капитализм является отсталым и отсталым. И он описывал, почему он отсталый. Да? Вот сейчас мы будем говорить о промышленном перевороте. В том числе я постараюсь это показать. Вот, почему он был отсталым наша промышленность и почему, какие особенности были в ее развитии Значит, мы знаем, что на фоне развития промышленного переворота который в активной фазе начал проходить в России все-таки в Николаевскую эпоху в определенной активной фазе потому что справедливо сравнить наш промышленный переворот с тем, который происходил в Пруссии в тот же момент и мы знаем, что в Пруссии он прошел с точки зрения властей и с точки зрения социальной, социальных последствий, значительно мягче, чем в России. И причина заключалась в том, что в Пруссии, в связи с его агрессивной политикой прусских королей, экспансии и борьбы за главенство в германских землях, им требовалось развитие армии и развитие современной армии. Вот. Поэтому они стимулировали развитие промышленности. Вот. В промышленности нужны были рабочие руки, плюс прусские юнкера – так называли прусских помещиков. Просто я сталкиваюсь иногда с тем, что юнкерами у нас считают те, кто оборонял Зимний дворец вот, школы прапорщиков, а не знают, что юнкера – это термин «прусский» и так называли крупных феодалов в Пруссии. И вот потом в какой-то момент прусские юнкера пошли на договоренность с королем об освобождении крестьян, так называемый «прусский путь освобождения». Значит, когда крестьяне освобождались лично, но без земли. Вся земля переходила в собственность помещиков. Почему э, король пошел на такое явление в Пруссии? Почему достаточно легко согласился? Да потому что уже было большое количество фабрик и заводов, э, которые кричали, о не... просто ситуация кричала о необходимости рабочих рук, насыщения рабочими руками этих фабрик и заводов. Они были, соответственно, Русские крестьяне, попавшие в ситуацию, что они лично свободны, но свободны при этом с отсутствием даже минимальных средств для производства своего существования, то есть маленьких клочков земли, они вынуждены были делать простой выбор. Либо оставаться батраками у себя в деревне и работать на своего бывшего помещика, как наемный человек, либо идти в город, Соответственно, в крупных социальных последствиях, таких как в России после например, даже освобождения крестьян от крепостного гнета, мы фактически не наблюдаем, потому что люди перешли, стали получать зарплату, прусская промышленность росла, и мы сами знаем, что доказательством этого является победа во Франко-Прусской войне и создание германской империи. Более того, немецкий конструктор Зименц изобрел электромагнитную катушку, которая позволило Германии вступить во вторую, так называемую, технологическую волну промпереворота, заменить паровой двигатель электрическим и начать конкуренцию ни с кем бы то ни было Соединенными Штатами Америки, которые также перешли на электрическую тягу. Франция с Великобританией отстали в этом вопросе. Но вернемся в Россию. Значит, Я просто показал общую картину, чтобы мы с вами понимали на фоне чего и как происходило это в России. Не стоит забывать огромный фактор, который влияет на историю нашей страны всегда, это наши огромные территории. Одно дело в Великобритании или Пруссии, в которой можно, нужно, скажем так, поставить фабрики, те же самые заводы, сделать сырье, ну, сырьевые базы. Я всегда говорю так. Когда меня спрашивают, я говорю, смотрите, вот вам где легче сделать уборку? В вашей квартире или во всем подъезде? Ну, понятно, что люди сидят и говорят, ну, конечно, в своей квартире. Я говорю, ну, вот то же самое здесь. Объем территории. То есть, привести в порядок целый подъезд, то есть, я имею в виду не только лестничную клетку, а все квартиры, да, как регионы, допустим. Или свой маленький регион. Понятное дело, что масштабы разные. И понятное дело, что промышленный переворот в маленькой стороне, Территориально маленькой, как Англия, вот я имею в виду островной ее момент, Пруссия, произвести значительно легче. Вот. И Россия с ее масштабами. Вот. Да, надо заметить, что монархия сыграла свою значительную роль в том, что промышленный пирог в России затянулся. Но нельзя обвинять самих монархов субъективно, что вот они там не хотели или хотели, но как-то по-особенному. Я думаю, что аудитория со мной согласится, что главным тормозом развития капитализма в России были, было дворянское сословие. Оно разбалованное эпохой дворцовых переворотов. Достаточно вспомнить все указы императриц и уж тем более жалованную грамоту дворянства Екатерины, где фактически дворянство перестало играть роль, которую оно должно было играть служилого сословия. И при огромных территориях, то есть укладывая это на огромные наши территории, они достаточно, их большая часть, могли существовать вполне себе безбедно. Да, кто-нибудь скажет, ну а как же Александр Сергеевич Пушкин? У него же там уже в начале 19 века, и подобных ему было много, где маленькие менее. И что вот он поправил свои положения, женившись на Гончаровы, семья которых была значительно богата. Ну да, поправил. Я вам больше скажу, что к середине 19 века Около 40% дворян России имели лишь 20 душ населения, то есть ну своего крестьянского. Если серьезно относиться, какая экономика, тем более сельская, и 20 человек, какой доход они могут при, принести этому дворянину? Мизерный. То есть дворян, тенденция разорения, разорения дворянства шла. Но 60% процентов были вполне себе на тот момент достаточно за счет экстенсивности. Вот. Соответственно, дворяне отстаивали свои интересы. Косвенным доказательством является реформа Николая I, попытки его перевести частно-собственнических крестьян, реформа Киселева, которые не состоялись фактически. То есть мы видим на лицо начало промышленного переворота, вот, а второй фактор – сопротивление дворян, причем сопротивление экономическое. Крестьянская реформа, кстати, была под толк... ну, основным толчком явилась Крымская война. Отмена крепостного права. Реформа назревшая. И мы знаем, что раз уж мы говорим о политических организациях и о создании все-таки в перспективе первой рабочей партии, мы знаем, что именно в Николаевскую эпоху начинается обще... активное общественное движение снизу. Я имею в виду идейные движения, не просто какие-то бунты, челобитными или с прелестными письмами, а именно серьезное, я бы сказал все-таки в определенном смысле на научной основе основанное движение. Что я имею в виду? Ну давайте вспомним декабристов, их программы. Да, конечно, далеки они были от народа, но программы ими разработанные. Все-таки мы видим, как чисто буржуазные программы и, в общем-то опиравшиеся на ту научную мысль, которая была в то время. Дальше мы с вами знаем, что у нас появляются такие три течения значит, в политической жизни, как либеральная, да, это представленная западниками и славянофилами. У нас появляется течение социалистического утопизма, представленное Бакуниным. Вот. Да, спасибо за замечание, да, я согласен с вами. Вот, просто как фактор, на, на, на момент женитьбы Пушкина, уж извините, что отвлекаюсь, он все-таки поправил свое положение тогда, вот. лично свое. Значит, и э, третье направление, из, э, это консервативное, представленное Уваровской идеологией. И мы с вами должны, я думаю, все согласятся, что появление идеологии именно в этот момент, э, и Уваровской в том числе совпадает с началом промышленного переворота с одной стороны, с другой стороны, с кризисом феодального строя в России, с другой стороны. И давайте вот рассмотрим эти течения. Ну, у варов там понятно, классический консерватизм. Уж извините, что не буду углубляться, все-таки надо быстрее переходить к последствиям отмены крепостного права. Славянофилы и западники, особенно в момент объявления реформ, они даже объединились на базе буржуазных и либеральных преобразований. У них взгляды активно совпадали. В их публикациях это отражено. Вот. Значит, социалистические кружки, взгляды таких людей как Бакунин, Герцен, Огарев, тоже произрастали из почвы российской действительности. И, кстати, в том числе Герцен с Огаревым, они же активно анализировали быт и деятельность вот этих отходников на предприятиях но как мы знаем что как и все социалистические утописты они уповали на крестьянскую революцию может быть я ошибусь но я читал одно мнение по поводу роли бакунина в первом интернационале он же был одним из представителей если я не ошибаюсь русской фракции на первом интернационале и Уж не знаю, делали он доклад здесь, простите, я очень давно читал по поводу Первого интернационала. Сегодня в больших количествах программ это отсутствует, это раньше было. Много десятилетий назад, когда интернационалы изучались более подробно. Насколько мне известно, может быть, я еще раз говорю ошибаюсь, но Бакунин имел беседы с Марксом и Энгельсом на этом интернационале и сумел убедить основатели марксизма в том, что российский крестьянин действительно революционный слой. А это отразилось в предисловии Энгельса к первому изданию русскому изданию «Капитала». В предисловии ну, я вот его тут недавно перечитывал. Он там да, он упоминает, что и считает, что русский крестьянин является там, передовым там, рабочим классом. То есть почему они такой вывод делали? Они сравнили с германским крестьянином русского крестьянина, и по сравнению с русским крестьянином, русский действительно был каким-то, уж извините, нищим, да, и поэтому не делали свой вывод. Но в последующих предисловиях этого нет, это исключается, и делается упор, что все-таки вывод о том, что крестьянин никак не может быть революционным. Его революционность ограничена, вот, что подтверждает дальнейшая практика, вот, о которой, я думаю, что мы через некоторое время будем говорить, когда будем говорить о НЭПе, например. Вот. Соответственно, все эти три течения отражали российскую действительность. Уваровская хотела оставить общество в классических феодальных рамках, как они считали, что это возможно было сделать. Славянофины, западники, либералы, не затрагивая их различия, развивались, ну, считали, что мы должны развиваться по буржуазному пути, так или иначе. Ну, а социалисты говорили об освобождении, но, ну, правда, речь шла об освобождении крестьян. Вот. Значит, что еще можно сказать по поводу развития промышленности? Ну, у нас очень любят говорить, что в Николаевскую эпоху развивалось там железнодорожное строительство. Ну, давайте вспомним, как оно развивалось. Да, на момент, на конец Николаевской эпохи, на начало эпохи Александра II, общая протяженность железных дорог Около полутора тысяч километров. Ну, что такое полутора тысяч километров? Это даже не расстояние от Москвы до Челябинска. Вот просто, чтобы вы понимали, там 1800 километров. Да? Это по прямой. А мы говорим о сети железных дорог. Давайте вспомним, где были построены первые железные дороги их назначения. И вот здесь уместно сравнить с Англией. Как там строились дороги их назначения, и в России. Ну, первая железная дорога мы знаем, Санкт-Петербург, Царское село. Ну, я не думаю, что мало кто будет думать, что это промышленное назначение. Это чтобы быстрее наши царские особы добирались до своей дачи. Это первое. Более-менее серьезной железной дорогой, связанной в том числе и с промышленностью, можно считать Николаевскую железную дорогу, нынешнюю, э, как она там называется, Октябрьская, да, по-моему, Октябрьская все еще называется. Вот. Э, так называемая связь вот, Москвы и Петербурга. Но опять же, я могу ошибаться, вот лично мое мнение, я думаю, что вы знаете, что все наши императоры, столицей являлся Петербург, но короноваться не ездили в Москву. Вот. Поэтому, чтобы доставить быстрее царские особы с большим комфортом, чтобы они не тряслись в каретах, и мы построили эту железную дорогу. То, что Петербург и Москва становились тогда, уже становились тогда промышленными центрами, тоже не будем отрицать. Но, скажем так, как и вот развитие дальнейшей промышленности, мы будем с вами смотреть. Это происходило не, не, не во благо, а скорее вопреки тому, что хотели наши власть придержащие. То есть, да, промышленность начинает работать. Но давайте между Москвой и Петербургом. Но давайте посмотрим, а где у нас главная промышленность находится, кроме Москвы и Петербурга? Какие у нас зоны? Я забегаю несколько вперед, уже в 80-е, даже 90-е годы. Они у нас формируются очагово, у нас очаговый промышленный переворот. У нас будет Донбасс, то есть так называемая южно-русская промышленность, отсталый Урал и Москва с Петербургом. Мы с вами знаем, почему должны были связать, чем важен Урал, чем важен Донбас, Это сырье. Все предприятия Москвы и Петербурга без сырья, ну, мягко говоря, слабо рабочие. Вот. а у нас железных дорог туда пока не тянулось. Вот. То есть это тоже важный момент. И, соответственно, раз не развивается транспортная сеть, значит, потребности промышленности в больших объемах пока нет. Соответственно, нет и большого пролетариата в чистом виде. И почему, собственно, Крымская война и послужила главным толчком у нас с вами к промперевороту в России, более активным шагам. Вот я упоминал Пруссию с ее военной машиной. Ну, я думаю, мало кто будет отрицать, что как бы прискорбно это ни звучало, но война действительно является, так или иначе, толчком к техническому прогрессу. То есть для того, чтобы победить в этой войне, активно начинают работать всякие конструкторские бюро, изобретатели, вот, в зависимости от, от эпохи. И идет прогресс. А раз армии постоянно нужно снабжать, вот. Соответственно, нужны большие объемы. Соответственно, развивается промышленность. И все, что конечное связано... А если оружие это у нас конечный продукт, то все остальные отраслевики, связанные с этим, сырьевики, они начинают активно развиваться. Ну, самое простое доказательство гражданского войны в США. Знаменитый винчестер, который сыграл... Я думаю, мало кто будет отрицать, что он сыграл серьезную роль том, что ход, именно технический ход войны севером был переломлен в свою пользу. Вот. То есть, соответственно, развитие промышленности северян привело, собственно, к их общей победе. И изначальные победы южан, основанные на их больших доходах от хлопка и сырья, которым они торговали с промышленной Англией и Францией, собственно, пошли, сошли на нет. То есть, сырьевой придаток показал свою неспособность без собственной промышленности победить в войне. То же самое и в России. Крымская война. Я думаю, что многим известно, что наша героическая оборона Севастополя, она не только на геройстве наших солдат. Сам этот героизм был вызван технической отсталостью. Нарезные английские и французские ружья стреляли в два-два в два с половиной раза дальше, чем русское гладкоствольное оружие. Поэтому наши знаменитые штыковые атаки – это скорее потребность, нежели какая-то безудержная храбрость наших солдат. Это была вынужденная мера. В рукопашном бою наши солдаты имели шансы отбить атаки противника и одержать ну, победу в бою. Дальше вспомним подвоз артиллерийских боеприпасов, самой артиллерии. Я думаю, что мы видим даже на знаменитом полотне – РУБО, да, оборона Севастополя, как там изображены женщины и дети, подбирающие английские и французские ядра, которые не разорвались и несут к нашим орудиям. А само нехватка снабжения, нехватка возможности подвести вовремя эти боеприпасы, все это вызвало к жизни необходимость радикально пересмотреть. Ведь, собственно говоря, после Крымской войны по Парижскому мирному договору мы их потеряли Фактически потеряли Черное море на определенное время. Возможности активно там действовать. Вот. Поэтому все это приводит к необходимости реформ. Вот. И, собственно говоря, опять же, давайте посмотрим, как они проводятся. Значит, мы знаем, что Николай I составлял секретные комитеты. И такой же секретный комитет составит его сын Александр II. Да, я прошу прощения, я еще немножко цифру приведу Значит, по поводу промышленного производства, чтобы доказать свои слова о том, что промпереворот Николаевской эпохи нельзя считать ну, таким уж значительным. Да, он начался. Ну, давайте посмотрим. На 1857 год добыча каменного угля в всей нашей матушки России составляла 52 тысячи тонн. В Англии, в Англии. Добыча угля да, составляла 67,5 миллионов тонн. Чувствуете разницу, да? Там даже сотни тысяч у нас нет, а там 67 миллионов. Выплавка чугуна в России 335 тысяч тонн, в Англии почти 4 миллиона тысяч тонн. Ну, о какой промышленности, простите, о каком промышленном перевороте в России может быть идти речь вот с такими показателями больше того можно сказать. Россия, вот у нас правда, и вот я знаю, что многие лекторы, и у нас на YouTube-каналах наших «Левого толка», где действительно серьезная аналитика присутствует, абсолютно правильно говорят, что Россия вот любят очень и наши современные политики, да и просто историки некоторые говорят, что вот мы там были сельхоздержавы, мы там были а, кормилицы там, Европы, ну, давайте посмотрим цифры. Десятина – это примерно гектар. Вот. Чуть больше одного гектара. Там незначительная разница. Вот. Значит, у нас собиралось около 10 пудов зерна с десятины, то есть с гектара в 50-е годы. Значит, в Австрии, которая также была отсталым сельскохозяйственным феодальным государством Австро-Венгрии, 6. И 6. Ну, то есть, это на где-то одну... одну треть. То есть, австрийцы собирали на одну треть зерна больше, чем мы с десятими. Вот. А, ну, в данном случае, я прошу прощения, я здесь вот с этим переводами цифр. Можно, я не буду отвлекаться. Спасибо за помощь, то что вы вот печатаете. Вот. Я сейчас привожу эти цифры не для того, чтобы мы, как историки, начали спорить, о вот, передираясь к цифрам. Просто показатель. Поймите меня правильно. Здесь, чтобы уж детально, это не тема наших с вами политпросветов, это тема исторических дискурсов и специалистов, узко занимающихся вопросом и, там, экономики конкретно этого исторического периода. Моя задача здесь показать, скажем так, уровень развития промышленности в России. Больше ничего. Дальше давайте сравним, значит, давайте сравним, опять же вернемся к Пруссии и России, к реформам. Я сразу говорю, что я ведь русский вариант обозначил самое главное, самую суть. Я не лез в детали, это надо отдельно готовиться, это надо даже в моем случае посидеть в библиотеке, может кто-то занимался этим вопросом более подробно, и может представить эти материалы по Пруссии, по ее крестьянской реформе. Нам важно здесь не это. Нам важно, что Пруссия смогла провести одномоментное освобождение крестьян. Пусть без земли, но провела и одномоментно. Соответственно, было куда девать эти рабочие руки. Что же у Александра II? Секретный комитет был создан по его указу в январе 1857 года. Это говорит о том, что реформа крестьянская готовилась очень серьезно. Задачей секретного комитета было изучение всех предыдущих проектов. Через концу года, в ноябре, значит, Александр II собранные материалы дал на изучение, передал на изучение начале Назимову, генерал-губернатору в Прибалтике, потом генерал-губернатору Петербурга. Если говоря простым политическим языком, он хотел заручиться поддержкой передовых дворян, прибалтийских и столичных. Если эти одобрят его начинания, то значит можно реформу двигать. Зачем я вам в этом говорю? Представляете, как он осторожно двигался? То есть это доказывает, что Александр II, как в абсолютный монарх, продолжал бояться собственного дворянства, которого он как бы должен интересы представлять. Но его сознание, как и сознание его отца под конец жизни, обгоняло сознание дворян, то есть их понимание, что реформы давно назрели. После их одобрения... В феврале 1958 -го года начинается обсуждение гласное во всех дворянских комитетах. В результате рождается манифест 1961 -го года, я уж не буду остановиться на деталях, где мы знаем, что крестьян как бы освободили, им даровали гражданские права, личную свободу. Но, во-первых, установились жесткие рамки по регионам. Значит,. Да-да, вы правы, просто я специально не стал уже останавливаться про «секретные». Их там не просто много было, их там было, скажем так, он их создавал по каждой проблеме. И вы абсолютно правильно заметили, что опять же слово «секретный» говорит, я вот на своих занятиях с другой аудиторией всегда задаю вопрос, а почему «секретный»-то, от кого секреты? И мне очень приятно, что моя аудитория, значительно младше нас с вами, Обычно говорит, понятное дело, что от крестьян, чтобы они в восстании не вспыхивали, но находятся обязательно пара человек, которые говорят, что и от дворян, и обосновывают, почему от дворян. Вот. Соответственно, здесь манифест у нас с вами уже, давайте перейдем к этому, что он опубликован. Значит, и когда они, он зачитывается в регионах, крестьяне начинают, мягко говоря, возражать против этого. 62 год, 61, -й, 62 — это годы огромных крестьянских выступлений, масштабных выступлений, которые по статистике, кстати, наращивались, чтобы просто привести вам статистику самих выступлений. 55 год еще до реформы время — 10 крестьянских крупных выступлений по стране. 57 год — 40, 58 — 200. Резкое увеличение масштаба выступлений еще до реформы. Я имею в виду до ее оглашения. В момент ее оглашения крестьянские выступления принимают огромный размах. Причины. Ну, я думаю, что вы знаете историю, я только самое основное напомню. Во-первых, наши крестьяне не освободили лично полностью. Они должны были личную свободу выкупать. То есть, мало, ладно бы землю, еще как-то понять можно, но даже личную свободу выкупать. Второе, им дали очень мизерные наделы. Три десятины на Украине, где жирная земля и большие доходы от земли. Вот. И 12 десятины это где-то Урал, Сибирь, ну там где помещие землевладения хоть и было, ну, на Урале на самом деле оно было достаточно крупным. Вот в Сибири там, да, больше развивалось крестьяне-однодворцы и так далее. Вот они больше там развивались и насаждение. И в Николаевскую эпоху помещевого землевладения в Сибири не привело к желаемому успеху. Вот, но сами посудите объем. 12 десятин. Чтобы вы понимали, если мы берем 12 десятин на Урале, на том же Урале казаки, которые тоже являлись крестьянами, получали от 25 до 50 десятин на одну мужскую душу. Вот вам разница. 25 это был самый маленький размер казачьего надела. Это чаще всего в Донском казачьем войске и в Запорожском. Вот. Соответственно, Дальше теперь о выкупных платежах. Очень важной мерой, вот, кстати, Александр II ведь встал перед проблемой, опять же, рабочих рук. Ну, хорошо, освободим мы крестьян. А куда они денутся? Где они будут зарабатывать себе на жизнь? И э, очень часто старые советские историки писали, вот, характеризуя то, что он закрепил там до э, 70-го года невозможность даже выкупленных крестьян покидать деревню. Это не только связано с желанием поддержать помещиков. Это никто не спорит. А просто еще то, что у нас не было промышленности, куда этим крестьянам идти в город. Забегая вперед, скажу, что когда у нас произойдет промышленный бум и э, в 90-е годы, то, простите, у нас многие люди покинут деревню. Но в той же самой Москве, Будут огромные территории, где население, как во Франции предреволюционной, по окраинам Парижа, жили и нигде не работали. Проще говоря, вынуждены были заниматься проституцией, попрошайничеством и всем прочим. И работали, ну знаете, как сказать, ну, вот разово. То есть подработки. Основной работы не было, выражаясь современным языком. Вот. Именно это тоже явилось причиной, почему до 1870 года не было никаких возможностей покинуть своего помещика, даже если ты выкупился. Но давайте рассмотрим, кто мог выкупиться в России вот до 70-го года. Да те же зажиточные крестьяне, которые фактически формально оставались зависимы от своего помещика. Они и так уже вели достаточное хозяйство, чаще всего за счет мельницы или, там не знаю, какой-нибудь ловкий сумел торгануть, или у него родились куча пацанов, и все они выжили. Вот. Допустим, семьи же были большие, рожали до 15 детей, порой выживало 7. Но вот представьте, все это 7 пацанов. Вот всем семьи пацанам нарезали по 10-10. И все они хорошо работают, все не покидают деревню. Конечно, можно вырастить урожай значительно больше. А если еще использовать труд своих общинников, как они это делали, становясь впоследствии кулаками, то, конечно, можно еще увеличить себе доходность. Вот. Ведь многие крестьяне выкупались у помещиков и до крестьянской реформы. Эти факты были. Даже при Александре I 43 тысячи мужских душ выкупились по его э, ну, указу о вольных пашцах. То есть личное освобождение имело место в России. Но опять же напоминаю, мы говорим об объемах. Надо всегда держать в голове объемы, масштабы. Вот. Сам факт того, что кто-то выкупился, не влияет на экономику. Настолько, насколько должно бы повлиять. Следующий элемент реформы. Помещики, конечно же, хотели получить всю сумму выкупа сразу. Как мы только что сказали, у мизерной части крестьян была такая возможность. Соответственно, а как быть с остальными? А с остальными, как у нас сегодня в ипотеку? Внеси 25%, то есть крестьян должен внести 20-25%, это уже по договоренности. Там персонально решалось это, потому что, скажем так, механизм крестьянской реформы, в нем создавался институт мировых посредников. В это, значит, проще говоря, комиссия, в которую входил дворянин, а сельские старосты, которые фактически чаще всего были из будущих кулаков и были единственно грамотными людьми среди, в среде крестьян. Я повторюсь, в большинстве своем это не значит, что там прямо все поголовно. Кто-то тоже мог грамоте научиться, но чаще всего выбирали самого успешного, соответственно, грамотного и так далее. И вот эти, этот институт, ну, еще от, от чиновника, от государства, вот, скажем так, триумвират такой, и вот они решали. То есть староста знал каждого своего селянина, и фактически он был, ну, не то чтобы адвокатом, он просто говорил так, этот не выкупится, если вы сейчас обложите так, он никогда не выкупится и будет бунтовать. Давайте для него такие условия определим. То есть, проще говоря, персонально для каждой деревни разрабатывались условия выкупа. Но мы-то не можем каждую деревню рассматривать, мы говорим «вообще». Так вот, соответственно, усредненная позиция такая, что крестьяне должны были... Вот первоначальный ипотечный взнос, уж извините, я буду использовать эту терминологию, она более привычна нашему уху на сегодня. Внести вот этот взнос, 20-25%, а остальные доплачивало государство. То есть помещик получал, как наш застройщик, то есть помещик со свои земли, получал деньги сразу. Но при этом государство давало суду крестьянину под 6% годовых. И в эту сумму включались в том числе вот все эти платежи помещику. То есть он по сути в 4 раза переплачивал за свою личную свободу и за свой несчастный 10-гектарный надел. А, а, к чему это привело? Да к тому, что Простите, создание русского пролетариата затягивалось на десятилетие. Позволю сделать еще одну отсылку к зарубежной истории. Французская революция. Если мы внимательно почитаем, у нее было два крупных этапа решения крестьянского проблемы. Как только революция случилась, крестьянский вопрос был решен быстро. Можно было выкупать землю за небольшую сумму и самое главное мелкими участками. Это позволяло большинству французских крестьян эту землю приобрести в собственность. Но буквально через несколько месяцев значит, французское революционное, скажем так, правительство сообразило и изменило закон. Теперь можно было выкупать только крупные участки, внося залоги, там в общем, усложнялась процедура. То есть мелкие крестьяне ставились в вариант, ну, скажем так, выкуп их усложнялся, и они должны были стать пролетариатом. Во время якобинской диктатуры, якобинцы вернут выкуп мелкими участками. А, значит, потом этот процесс. То есть, мы видим, что крестьянская реформа вот так вот барахлит везде. То есть, там, где нужно быстрее создавать пролетариат, там, соответственно, ужесточают условия выкупа. Но именно выкупы, чтобы быстрее разорялись. Да, якобинцы вернули, но мы же прекрасно знаем, что большинство фермеров, этих вот французских, также быстро и разорилось, пополнив ряды пролетариата. Вот. Но ну, а в России просто и мануфактур-то, да и, ну, в России я имею в виду уже не мануфактуры, извините, заводов и фабрик было не так много. Почему? А здесь второй, наступает вторая сторона медали. Кто должен был быть капиталистом? Кто должен быть, быть инвестором в классической форме капитализма? Кто должен создавать промышленные предприятия? Ну, если берем... Западный капитал – это чаще всего купцы, разбогатевшие крестьяне или, применим общий термин, новые дворяне, да, вот как в Англии. То есть те, которые имели малый надел, ну, малое поместье, и любыми способами пытались капитализировать его. Соответственно, переходили быстро на оброк, после оброка на наемный труд и открывали на своей территории, они же в частной собственности изменили землю, открывали мануфактуры, а потом фабрики. Вот кто пытался быстро материализовать свой капитал. То есть купцы, зажиточные крестьяне и мелкие дворяне. У нас, в принципе, все так же. Но из-за того, что, как я уже говорил, дворяне пытались всеми способами сохранить свои преимущества, царская власть им этом всячески способствовала, создавая законодательные препоны, то, соответственно, и русский капитализм развивался медленно. И проблема русского капитала, как капитала, как экономического элемента, он так и остался проблемой ведь. И в последующем развитии. Потому что да, инвестировать начинали, создавались предприятия. Вот, но развитие шло все равно медленно. Потому что у нас медленно формировался рабочие руки. И да, кстати, вернусь к реформам Александра II ведь, наверное, вы обращали внимание еще в школе, что городская реформа, которая, собственно, и должна была дать старт капиталистическому развитию, начиналась ровно в то время, когда крестьянам юридически было позволено покидать своего помещика, выкупившимся крестьянам. 1870 год. Ну, лично мое мнение, это не случайное совпадение. Собственно говоря, накопилась рабочая база, и за эти десятилетия должны были начать строиться и возникать предприятия. Собственно, так и происходило. Предприятия возникают, объемы их растут. Вот. И ну, я думаю, что все здесь знают, что развитие капитализма у нас в, вот, в 70-е, 70 80-е годы шло по классическому принципу. Что я имею в виду? развивались прежде всего не сильно капиталоемкие производства. А что это за производство? Легкая промышленность. К тому же база для легкой промышленности в России была. Все, вся средняя полоса России, то есть центральная Россия, была испещена мелкими предприятиями, мануфактурами по производству текстиля и так далее. Еще с петровских времен, когда нужно было снабжать армию. Значит, Давайте здесь еще немножко остановимся на особенностях российского начального капитализма. Значит, про крестьян частично сказали, давайте чуть-чуть повторюсь, значит, с учетом того, что крестьяне должны были выкупать себя и землю, они был использован такой элемент, как отработки. То есть они отрабатывали то, что не могли отдать физически на земле помещика. То есть фактически барщина 2.0, барщина с другой стороны. Далее, из-за очень низкой капитализации крестьянского хозяйства, из-за слабой технической оснащенности, ну простите, если кузнецы у нас и в конце 19 века на селе являлись главными производителями сельхозорудий, да, то есть сельхозтехника, улучшающая производственный процесс крестьян, не поставлялась в нужных объемах, то, соответственно, хотим мы того или не хотим, мы можем выжить только общиной. Соответственно, отсюда и доминирование общинных порядков в деревне. Община разрушалась значительно медленнее. Ну, о малоземелье крестьяна я уже сказал. И крупными землевладельцами оставались помещики. О кулаках как элементе, как элементе экономическом значительно мы сможем говорить только после Столыпинских реформ. Вот. Ну, кстати, на, вот уже после 50-х годов мы знаем, что до середины, ну даже до сороковых годов XIX -го века, главным нашим партнером экспортным для дворян была Великобритания. Именно это послужило, ну это мое мнение, сразу оговорюсь, смерти единственного императора, находившегося при жизни у власти Павла I, который постарался сменить вектор на Францию. Заинтересованных в больших барышах Сангли и дворяне просто поддержали заговор, скажем так, и организовали его. Ну, не будем говорить о других элементах. Мы сейчас говорим об экономике. Да дальше, собственно, дворяне благодаря этому и доминировали в политической сфере. Именно этого боялись все императоры, до да, Александра II, включительно, что их могут также свергнуть. Поэтому развитие капиталистических отношений, товарного производства шло в зависимости от дворян. Но после того, как Англия переключилась на Пруссию, Сороковые 40 40-е годы сменила вектор закупа. Она продолжала закупать зерно у России, но поменяла вектор на Пруссию. Русские дворяне потом, как раз вот в пореформенный период, и начнут конкурировать именно с Германией, что станет одной из причин, что Россия уйдет в другой лагерь перед Первой мировой войной. Действительно одна из причин. Я думаю, что аналогии несложно провести в современной эпохе. Вот. То есть американский путь развития, фермерства в России, оно было, но в Сибири, где слабо было развито помещение хозяйство, а активно стало развиваться лишь после Столыпинских реформ. Этому способствовала, как мы уже с вами рассмотрели, социально-экономическая база. То есть именно социальная, я бы даже социальная на первое место поставил. Дальше. Какие еще особенности нашего развития капитализма? Вы знаете, ну... Я, может быть, ошибусь, конечно, но вот то, что я наблюдаю из мой, скажем так, опыт как историка, показывает, что главной проблемой для нашей страны всегда являлось время. Э -э вот смотрите, давайте возьмем любые реформы. Иван 3 ой, извините, Иван IV. Рок имели значение? Имели. но ну, там в меньшей степени. Петр I. За счет смутного времени мы отстали на 100 лет, но это только чисто 100 лет, а... Подсчитать, насколько мы отстали от Европы технически в социальном, экономическом плане, это же вообще невозможно. Петру приходится ускоряться. Сейчас не будем влезать в детали, то, как он это делал. И здесь мы с вами помним, что Александр первый, одним из первых предпринимает попытки введения реформ, которые он не провел, скажем так, провел крайне ограниченно. Из школьного курса вы знаете, я думаю, причины. Я одну из них назвал. Он действительно боялся своих же дворян. Ну, вот, и, соответственно, их влияние в экономике, в политике было значительно. Вот если бы нет сослагательного наклонения в истории, но лично я придерживаюсь позиции, что все-таки так, мне отклониться и помечтать, по, скажем так, не пофантазировать, а попредполагать. Можно. Вот представим, если бы не в 50-е, 60-е годы у нас стала проводиться аграрная реформа, а, допустим, все наши дворяне были бы как декабристы. Ну, по крайней мере, ну хорошо, не все. Подавляющее большинство. Вот. И они поддержали бы Александра в его реформах. И наш капитализм начал бы развиваться на 50 лет раньше. Я думаю, что шансы его выхода на мировую арену и то, чтобы он начал играть значительную роль на этой арене, были бы более высокие. Доказательства Пруссия. Да, вы можете возразить, да вы сами только что говорили про масштабы. Но я-то и говорю про время. пруссия это начала в 30-е 40-е. Мы подошли к этому в начале 19 века. И не только в декабристах доказательства. Давайте вспомним Льва Николаевича Толстого, знаменитое произведение «Война и мир». Я очень давно его читал, поэтому прошу меня извинить, кто более искушен в этом деле. Но там была сцена, даже в нашем классическом фильме «Бондарчука». Вот. Есть сцена, когда перед войной, еще перед вторжением Наполеона, там бал, вот где Наташа Ростова танцует, беседуют помещики между собой. И один из них кому-то обращаясь, говорит, ну вы-то по-английски ведете свое хозяйство. Что значит по-английски? Наемный труд, он освободил крестьян. Вот. Кочубей, по-моему, если мне память не изменяет, тоже освободил крестьян и был одним из инициаторов той самой крестьянской реформы, которая происходила при Александре Первом. Да, половинчатый, даже не просто половинчатый, вообще убогой. Но сам факт, что у нас были экономические предпосылки для перехода на капитализм в начале 19 века, имеет место быть. Факт, есть факт. Да, не те масштабы. Но, повторюсь, это моя такая, не совсем научная оговорка. Вот. Теперь про особенности развития в пореформенный период. Про сжатые сроки я уже сказал. Соответственно, ну, представим бегунов на дорожке. Мы с вами Россия. Мы вступили в забег. Но наши соперники США, Англия, Франция, Германия. Давайте уже не будем говорить Пруссия, давайте применять Германию. Убежали далеко вперед. Как вам нас, нам с вами их догнать? Только увеличивая скорость. Только увеличивая скорость развития нашего государства. Экономики, простите. Ну и государства, конечно. А это позволяет... Какой минус от скорости? Мы начинаем быть менее внимательны к деталям. Вот. Если у нас достаточно времени, мы можем продетализировать, фуф, господи, извините, ради бога, проанализировать детали, учесть все нюансы. Сжатые исторические сроки нам этого не позволяют сделать. Дальше. Я говорил о капитале. То, что у нас почти некому инвестировать. Помещики, те, которые имеют капиталы, они и так живут на зерновых сделках. Им хорошо. А те, которые не имеют капиталов, они их не имеют. Наши купцы... Ну, они будут развивать. Есть даже такое исследование, в 90-е годы вышло, «Тысяча русских предпринимателей». Такая черная книжка. Там о предпринимателях с эпох там, чуть ли не Ивана IV, я могу ошибиться, может, и раньше рассматривают наших купцов и так далее. Очень интересная книга с точки зрения фактического материала. Но кто у нас главный инвестор? Фактически был государство. Единственное, кто обладал достаточным капиталом и желанием и пониманием инвестиций в промышленность было государство. Мы об этом с вами еще будем говорить. Чуть позже. Дальше. Так как у нас капитала не хватает собственного, а темп нам диктует, что надо побольше капитала, мы начинаем привлекать иностранный капитал. Соответственно, там тоже будет две стадии его привлечения. Об этом чуть позже поговорим. Не сегодня. Значит... То есть, роль иностранного капитала, которая начнет активно его свою скрипку играть в 90-е годы, а еще более активную скрипку, скажем так, съедая русский капитализм после кризиса 1901-1903 годов. Ну и, как уже упоминаемое мной, неравномерность экономического развития. То есть, у нас были, как я уже, я еще раз повторюсь, четыре зоны промышленного развития. Центр, это Москва-Питер, прежде всего, и легкая промышленность вот по Волжье, извините, пожалуйста, центральной России, Урал с его полукрепостными формами, которых сейчас я позволю себе тоже остановиться, потому что не все, я думаю, знают их. Кто-то знает, прошу простить меня за потраченное ваше время. И новые Донбассы-Баку. Вот, кстати, о Донбассе. Донбасс развивался действительно как классический капиталистический центр. Но я вот для себя недавно узнал, что руды Донбасса были разведаны еще в XVIII веке. То есть за 200 лет до начала его активного эксплуатации. То есть все знали о рудах, но никому не были не нужны. Вот. Почему же по капиталистическому пути? При том, что мы говорим, что царское правительство у нас всегда охраняло дворянство. Я чуть-чуть подвешу этот вопрос, потому что я вынужден рассказать об Урале, чтобы вы понимали получше этот момент. Сам я с Урала, поэтому знаю специфику этого дела. В свое время занимался и курсовыми работами на эту тему. Урал специфический промышленный край того времени. Напоминаю, что с петровских времен там активно внедрялись понятия посессионства. То есть посессионные крестьяне... От слова «по я владею, то есть покупные. Очень выгодная вещь, да? Рабочим надо зарплату платить каждый месяц. Напомню, что в России платили еженедельно, то есть каждую пятницу был расчет. То есть человека могли выгнать. Но это в той России, о которой мы сегодня с вами начали говорить. А в те времена один раз заплатили за рабочего, и все, его купили к предприятию. И он работает. Да, труд неэффективный, но вы представляете, какая прибавочная стоимость, да? Я думаю, что мне не стоит этого даже оглашать. Я думаю, что все это понимают и без глубокого изучения капитала Маркса. Вот. И вот эта система сохраняется с некоторым изменением. С каким? Дело в том, что чтобы рабочие могли себя прокормить, потому что ну, смертность среди уральских рабочих была очень высокой, надо как-то же сохранять мужика. И им стали выдавать земельные участки. Там, ну, давайте переведем на наши сотки... Ну, соток 50-100 по нашим сегодняшним масштабам. Зачем? А чтобы они могли себя прокормить. Картошку там посадить, фруктики. За счет этого зарплата уральского рабочего, ну, например, углекоп в Донбассе получал, по-моему, около 27 рублей. Это самая низкооплачиваемая специальность в горно-заводской промышленности. Прожиточный минимум был 30. Да? То есть приходилось перерабатывать. А вот уральский рудокоп получал, если мне память не изменяет, 5-7 рублей. И когда, ну, человек же спрашивает, а почему? Допустим, он узнал о зарплате донецкого углекопа. А ему говорят, у тебя же земля есть, а у него земли нет. Вот. Я уж не говорю о заводских там, лавках и всем прочем, о талонах, о выдаче зарплаты. Это отдельная, я думаю, тема. Мы, Может быть, давайте коснемся уже на следующей лекции этого вопроса. И пообсуждаем, может, кто-то выскажет свои позиции, может, не знаю, даже доклады какие-то кто-то захочет сделать по этому поводу, в дополнение к тому, что все все охватить невозможно одному человеку. Вот. Вот этот Урал оставался фактически в такой ситуации до, я бы сказал, даже, наверное, до революции. Вот. Почему? Потому что много факторов об этом свидетельствует. Я сейчас, простите, запамятовал фамилию одного из богатейших помещиков Урала, который владел и заводами на Урале. У него там двойная фамилия, у него дворец в Санкт-Петербурге, у Анечкова моста. Сейчас там находится, ну, когда я там последний раз был, оно было выкрашено в розовый цвет, вот, и там находится какое-то чиновничье учреждение Санкт-Петербурга. И вот этот вот господин, извините еще раз, что запамятовал его фамилию, если кто-то вдруг знает, напишите в чат, пожалуйста. Вот. Он был, правда, самым богатым и помещиком, и он был князем. Но вот этот дворец, который я вам так подробно описал, он стоил содержать в год 2 миллиона рублей. Так вот, уже когда были Николаевские государственные думы, он продавил, то есть как, он писал Николаю второму письма о своей несчастной судьбе, как он заботится об уральских рабочих, какой он великолепный предприниматель. И что если ему... Ему как тяжело содержать этот дворец за стоимостью 2 миллиона. Значит, пожалуйста, помогите государственным финансированием. С третьего или четвертого раза Николай II продавил через Государственную Думу финансирование этого дворца в 2 миллиона рублей в год для вот этого князя. Вот, вот вам пример. То есть, как существовала русская промышленность в уральской промышленности в те годы. Вот. Понятное дело, что активного развития какого-то капитализации, роста производства, да, производительности и труда, и, собственно, объемов производства быть не могло. Отдельно стоит поговорить, если уж говорить об Урале, там были съезды уральских уголовных промышленников, но позволю себе перенести это на следующую лекцию, уж извините, товарищи, что... что время наше так Тихонечко подходит к концу. Вот. Но теперь к Донбассу. Частично я уже сказал, что Донбасс развивался по классической схеме. И говоря о уральских рабочих, которые имели землю для своего содержания, за счет этого им платили меньшую зарплату. На Донбассе так не было. Почему же южно-русская промышленность стала активно развиваться? Да, совершенно верно. Нужны были вооружения, нужны были новые технологии, нужно было осваивать. Но мы знаем, что в основном казенные Заводы были на Урале. В Москве и Петербурге военные. И в ряде еще некоторых городов. То есть как у нас моногорода, скажем так. Донбасс в основном был поставщиком. Это был крупный центр металлургии. Да, потом там тоже будут развиваться все эти производственные мощности. Несомненно, к концу 19 века. Но изначально он зарождался как база железнодорожного строительства. И именно для того, чтобы ускоренно строить железные дороги, которые, кстати, были ориентированы север-юг, обратите на это внимание, ориентированы север-юг, то есть от Черного до Балтийского моря. Вот какая-то странность, да, почему не на восток-запад? А все очень просто, опять же, царское правительство поддерживало помещиков. Надо было, чтобы помещики юга России, которые самые богатые были, с большими объемами зерна, могли его перевозить при необходимости, доставлять до порта в Балтики в больших объемах. Соответственно, железная дорога ориентировалась юг, север. Посмотрите карту железных дорог России. Да, да, да, Белостельский, Белоразийский. Спасибо большое. Большое вам спасибо. Я просто очень хорошо его помнил фамилию, но у меня на последних уроках больше Берсень Беклемишев фигурирует. Спасибо. Да, это вот этот вот господин. Самый богатый человек Урала. Вот. То есть, мы даже видим, что Донбасс царских позиций, развивался не как капитализм естественный, а для, в пользу помещиков. Ну, я думаю, мы, мы с вами знаем все хорошо нашу историю 19-20 века, особенно начало 20 века. Русско-японская война, Первая мировая война, как по помогла в кавычках нам развитая транспортная сеть. Да? Кстати, да, раз уже да, можно, с вашего позволения, я вот сейчас начну уже заканчивать, Извините, что так подробно, я остановился на ряде вопросов и до конца еще не осветил за начатую мной тему. Вот. Но я позволю все-таки завершить свою лекцию сегодняшнюю признаками промышленного переворота. Может быть, не все назову, добавьте в чате, пожалуйста. Значит, их несколько, их, по-моему, шесть штук. Значит, первое, это переход ручного труда на машины. Это первый признак. Второй признак. Их можно поставить в разные пропорции. Урбанизация. Переселение сельского населения в города путем ну, создания вот базы пролетариата свободных рабочих рук. Соответственно, они в городе ищут. На начальной стадии даже в Британии, в Англии этот процент составлял 60 на 40%. Сегодня по некоторым выкладкам ученых, благодаря развитием технологий, 5% селян могут содержать 95% городского населения. Ну, это как бы научные расчеты. Но, да, я со своими друзьями на Урале поддерживаю связь. Вот. Ну, об этом, кстати, товарищи, можем обсудить. Можно быть, я не знаю, как, можно ли здесь всем говорить в голос, то есть там, по-моему, можно давать слово, но я предлагаю как бы проводить семинарские занятия после крупных... И вести обсуждение, потому что ну, я не светоч в окне, я просто лектор. И ваше мнение для меня, например, очень важно. Потому что, во-первых, можно что-то для себя открыть, а можно самая главная обратная связь, которая мне позволит кому-то, может быть, разобраться в каких-то вопросах. А может быть, и мне найти, что почитать и дополнить свои знания, и потом лучше представить это в лекциях. Вот. Значит, следующий момент промышленного периода. То есть мы два назвали. То есть урбанизация, рост городов и переселение населения. Ну, некоторые историки делят это на две самостоятельные признаки про переворот. Следующее это зонирование или специализация. То есть каждый регион специализируется. Я отвечу на ваш вопрос, Сергей. Можно? Вот сейчас я закончу, и мы... я начну отвечать на вопрос. У меня есть мнение по этому автору. Значит, оно может многим не понравиться. Сразу скажу. Значит, следующий признак, как я сказал, специ... зональность или специализация. То есть какие-то районы сырьевые, какие-то производственные, какие-то крупноторговые, какие-то финансовые центры. Я думаю, что многие из нас знают этот аспект. Следующий признак – создание разветвленной транспортной сети. Посмотрите на карту Англии «Конца промышленного переворота». Да, она вся исполосована железными дорогами. Причем не только в одном направлении, как у нас, северо юг, как я уже сказал. А вся Англия путана. Да, на севере у них сырьевые базы. Англия специфику имеет. Ей важны южные порты, через которые она торгует с Европой и миром. Поэтому крупная промышленность в основном начинала формироваться вот в южном регионе. Да, сегодня, конечно, не все так но ну, основные черты сохранились. Если брать именно Британию, сам остров. У нас же этого фактически нет. Что у нас, если заканчивать все-таки с русским промышленным переворотом? Очаговость, как я уже сказал, 4 центра, население. До на, до, до на, до на, на период революции 2017 года, двух революций, у нас 80% населения крестьяне. Простите, какой промышленный переворот? А у нас нету машиностроительной промышленности, у нас нет химической промышленности, у нас электротехнической промышленности, собственной нет. То есть у нас даже не созданный ряд отраслей, которые на момент начала 20 века были уже передовыми во многих странах. Вот. Я думаю, что те, кто смотрел «Держать курс», их знаменитые фильмы про фашизм, там хорошая дается отсылка как раз тоже в 19 век, почему я очень, не нравятся их эти фильмы, ну, это мое субъективное мнение. Но там очень хорошо с исторической точки зрения разобрано. Они правильно сделали, что не разобрали узко в 20 веке тему фашизма, а дали его корни еще с 19 века. Это очень хорошо помогает разобраться в сути проблемы. Но некоторые историки считают, что промышленный переворот в России завершился в 80-е годы, что в 90-е начинается новый этап. Но знаете, я бы сказал так, если говорить про паровой двигатель чисто техническую сторону, то да. Да, в 90-е годы у нас начинается постепенно паровой двигатель вытесняться электрическими, но опять же не нашего производства, а зарубежного. У нас круповские станки работали даже в годы НЭПа, а некоторые даже перед войной еще оставались в действии. Понятно, что перед войной слава труду, как говорится, и нашим рабочим, и нашему государству построили и завершили этот промышленный мир вот нормально. Мы с вами можем судить, после первых двух пяти пятилеток мы действительно за эти десять лет скакнули так, как должны скакнуть были, бы, во второй половине XIX века. Что доказывает одно, что капитализм с его архаичностью никогда не может дать... Даже в тех условиях, казалось бы, Россия, огромный рынок. Вот. Но в завершении лекции я просто процитирую вам то, что... Ну, проиллюстрирую. Вот уж извините, что, может быть, где-то сумбурно так получилось первая лекция. Она еще не закончена, тема еще не раскрыта до конца. Я предлагаю через неделю еще раз вернуться к этому вопросу, потому что я совсем не раскрыл нормально тему российского пролетариата, чтобы мы могли подойти и с вашего позволения позволю э, э, рассказать о общественных движениях которые я начал было говорить про николаевскую эпоху но очень важно просмотреть в параллели как развивалась общественно-экономическая ситуация в стране да, и как развивались идеи потому что самый больной вопрос и мне кажется для сегодняшнего партийного строительства то выяснить диалектику того времени, и понять, соответственно, диалектику этого времени. Потому что тогда рабочие, ну скажем так, стихи нашли к своему протесту и к, своей, к требованию своих прав, то сегодня-то мы немножко, извините, все-таки более образованные, чем они. И этот фактор надо учитывать. Но об этом мы будем говорить позже в наших дискуссиях, семинарах и так далее. Значит, мы видим очаговость, мы видим неразвитость. И то, что мы говорим о переходе на новый качественный уровень, он переходит только, опять же, точечно, локально на определенных предприятиях. В основном, даже если уж где участвуют государства, это железнодорожное строительство и военные предприятия. Вот. Ну, товарищи, позволю на этом закончить свое вещание и ответить на ваши вопросы. Потому что время исходит, у каждого все-таки день выходной, свои заботы. Но мне кажется логично закончить на этой ноте потому что вопрос с российским пролетариатом он, он достаточно широк и требует ну, отдельной лекции пока остальные задают отвечу на вопросы товарищей которые поступили еще раз спасибо за вашу помощь в комментариях напоминание фамилий по поводу Евгения Юрьевича Спицына не бейте меня камнями я выскажу свое мнение как историк. Я тоже начинал изучение. Очень люблю его книги на самом деле. Но в определенной степени. Но так как я сам преподаю предмет, я... у нас очень большой дефицит книг по истории, где бы был полный курс. Да, да, да. Значит, У меня есть книги другого автора, который я нашел. Автор... Профессор Казанского университета, может, вы слышали этого автора, Ермолаев. У него он выпустил четырехтомник. Вот его я рекомендую для тех, кто хочет почитать нашу историю. Я не говорю, что там нет спорных моментов. Но знаете, они, скажем так, интересные, они развивающие. А что я нашел Евгения Юрьевича? Когда я делал, готовил материала, я вдруг наткнулся и он там, что у него полезно, это список литературы, огромный, он молодец, он сделал огромную стелеграфическую работу с точки зрения сегодняшнего времени, вот. то есть там, вот открывайте конец, вот, все его ссылки на авторов и читайте эти книги, потому что я обнаружил, что он, значит, он как сделал, где-то он писал, я как раз читал про репрессии, вот про фракционность, и, он, значит, он делает ссылку на работу какого-то автора. Значит, ссылка, два предложения. И чего-то мне не хватило. Что-то я нашел эту книгу и полез в нее, в интернете нашел, в PDF. А потом смотрю, он целых четыре абзаца списал с этой книги и выдал за свои. Ну, понимаете, я историк. Меня учили ссылки делать на все. Плагиат, ну, как-то дело не мое. Вот. Поэтому, ну, вот как-то так. Считать его можно, нужно. Но там все коротко и, и на мой взгляд, слабо. Вот. Поэтому вот так вот. А, так, сейчас тут еще вопрос был про историю. Ну вот, я уже назвал. Можно купить четырехтомник Ермолаева. Его, его в интернете можно найти и заказать. Там подешевле. Кстати, питерские ребята кто-то распространяет. Ну, понятное дело, бизнесмены. А, кто из Москвы или из Челябинска? Там есть магазины Библиоглобус. Вот в них в период скидок можно купить недорого эту книгу. Ну, вот у кого есть карточка Библиоглобуса, там в дни книгачея, да там сейчас даже и без карточки, можно купить. Вот там в разделе э, Исторической литературы. Вот этим я бы честно рекомендовал. Ну и ну, это для старта. Для старта. А дальше я думаю, вы и сами сориентируетесь уже по темам. Конечно, слежу, я же в школе работаю. Да, я вот извините, райзен или райзен. Вот я читаю как разин, да, ваш ник. Вот. Да, я сам школьный учитель. Я вообще создаю свои презентации на основе исторических книг. Вот как раз Ермолаев это тот автор, которого я нашел для себя, чтобы на основе его, я тоже с ним, как я уже сказал, не везде согласен. И Спицы мне был нужен. У Спицына, кстати, очень хороший том с картами по отечественной истории. Вот я бы рекомендовал, если что, можно написать, не знаю, я просто еще раз говорю, я первый раз здесь читаю, можно мне лично написать я могу составить вам список литературы. Ну, вы можете написать темы, которые вас интересуют. Я попробую подобрать то, что ну, мне кажется нормальным. Если вы проживаете в Москве, настоятельно рекомендую записаться в Ленинскую библиотеку. Там тематические каталоги. Если в любом другом городе, где есть публичные библиотеки, тоже запишитесь, просто находите тематический каталог. Библиотеки, слава богу, уж извините, что я так... Неатеистично говорю, у нас еще консервативные каталоги, там по старинке многие созданы, и там можно найти литературу по, по художественной литературе. Ну, вы знаете, здесь я скорее присоединюсь к своему тезке, нашему известному. Он очень много провел вот этих, у него есть стримы, там в стримах ниже, там и списки, и ссылки. Ну, проще говоря, знаете, как я сделаю иногда? Я забиваю в интернете старые советские учебники. Вот. Кстати, рекомендую типа сталинского букваря. Сайт, сталинский букварь. И еще есть издание «Концептуал». В Москве его магазин находится на Комсомольской площади, ну, площади трех вокзалов, да? А, вот, и там... Есть, ну, вы можете набрать сайт концептуала, и вот зайти в их магазинчик, там, знаете, такие же железнодорожные склады, и можно там посмотреть э, ряд книг. Но там маленький выбор. Для начальной школы настоятельно рекомендую сталинский букварь, там они продают комплексом, я сам себе его купил. Там есть учебник логики, который несколько лет был в школьной программе советской, а потом его изъяли при товарище Хрущеве по понятным причинам. Вот можно начать с этого. Добрый день. У меня вопрос вот такой. Исторические данные на сегодняшний день, как их используют, то, что фальсифицируют или просто-напросто опираются на другие тезисы, вернее, тезисы других, как бы выразиться, нею историков, которые вроде как бы в архивах были и цитируют их, это один вопрос. Я, например, ориентируюсь таким образом. Как можно проводится ли, скажем так, параллель между событиями историческими, и как э, параллель такая, чтобы понять, как это сказывается на сегодняшнем дне. Или, скажем, для наглядности, ну, пускай я сейчас неправильный пример приведу, но приведу все-таки. Это пример того, что на сегодняшний день, скажем, мое личное мнение, что события по СВО напомнили вот то, что дошли там до Киева и свернулись. Напомнили события империалистической войны. Когда тоже начали довольно-таки активно, а потом, так сказать, вернулись на круги свои и ушли в позиционную вой войны, вот, в позиционные сражения. По большому счету, делаете делайте. Сп... Таким... Извините, пожалуйста, вы, вы хотите спросить про аналогии? Да, да, да. Я... Чтобы угу. в любом случае как-то параллель, чтобы не только история шла, то есть, конечно, так, а, так сказать, чтобы слушатель слышал о том, что события тех времен. Правильно, неправильно, но имевшие определенное развитие, происход, так сказать, можно ожидать и сегодня. То есть, хоть какое-то представление на завтра, чтобы было. Что люди сейчас на полшага вперед не видят. А, знаете, вот я начну с конца, потом не отключайтесь, я попрошу попро повторить вас первый вопрос. По-моему, был про даты историков, да, спросили. Значит, конечно, историю изучают для чего? Для того, чтобы уметь. У науки есть одна из важнейших функций – прогностическая. То есть создавать научные прогнозы. Не фантазийные, а научные. Вот я бы сейчас, с, с, знаете, что какой параллель бы провел? Не с первой империалистической, а с русской, японской Те события, которые происходили последние две недели, а именно договорняк, это напоминает портсмутский мир. Классика. Просто как один в один. Каким-то державам невыгодно той же Франции было, чтобы Россию разгромили, потому что она состояла в Антанте. США добились своих целей, ведь главным пунктом портсунского мира было не то, что там нас помирили с Японией, нет, а то, что Китай должен остаться единым, Маньчжурию нельзя отрезать, и то, что все страны могут вести торгово-экономические отношения с Китаем. А война-то за что шла? За, что? за то, чтобы либо Япония, либо Россия доминировали, и это была их колония, Китай. Да, да, да. Только что сегодняшний параллели только у нас сегодня, сами знаете, кто делит мир. Да, политически. А, да, и в экономическом понимании тоже. Я вот, например, знаете, я вот из нашего всего информационного поля очень часто заметил уже много лет, появляется какая-то, причем в официальных источниках, знаете, какая-то информация, а потом быстренько исчезает. Вот, вот их надо уметь замечать. Вот, например, была в самом начале упомянутое СВО была такая ремарка, что э, экономисты наши там писали, современные экономисты, те, которые не совсем наши, может, и наши. Я не запомнил, к сожалению, автора. У меня, увы, нет возможности фиксировать. Так что они писали, что в Николаеве, в Мариуполе, есть заводы, которые выпускают известный газ, без которого нельзя делать процессоры, материнские платы. То есть они создают такую стерильную да, атмосферу на производстве. И что если эти заводы плюс российские взять, то контроль рынка 73% от мирового рынка ⁇ это производство газа. Вот вы сами видите, мы хотели взять Николаев, не смогли. Хотели нахрапам, не получилось. Вот эта аналогия подходит. Сегодня благодаря американскому ВПК, украинскому режиму удалось остановить русские войска. Значит, и вот пора, так как ни одна из сторон не может доминировать, надо этот вопрос как-то разрешить. Ну, вы сами видите, частично сняты санкции там, с наших там, удобрений, еще чего-то, но все остальное это осталось. Так что параллели, ну, на мой взгляд, прямые. Так что для этого мы изучаем. У меня он тоже, моя аудитория, спрашивает, основная, а что будет? Я им говорю: у вас 3-5 лет, я могу ошибаться до события 2014 -го года. Это мое мнение супер субъективное. Потому что оно, к сожалению, у меня нет той базы, возможно, экономической времени, чтобы ее изучить, получить и сделать, как Владимир Ильич, на цифрах, выкладки. И простите за такое нахальство написать известную книгу, которую я очень люблю. Империализм как высшая стадия капитализма, где все разложено. Вот это еще заканчиваю ответ вот на последний ваш вопрос. Мой друг, когда начал ее читать, он, он через неделю мне позвонил и говорит: А он что, Ленин говорит, знал, как у нас будет? Чтобы вы понимали, он вообще в истории не знает ничего почти. Так, основные события. То есть этот человек нашел параллели с тем, те законы общественного развития, которые Владимир Ильич показал в своей работе. То есть он увидел эти параллели с современным миром. А по поводу авто... Да, да, да. Возраст какой у него? Мой, 50. Понятно. Мы из советской школы. значит, теперь по поводу первого вашего вопроса. А, а, значит, знаете, вот историки, вообще общественные ребята, они один и тот же факт могут перекручивать по-разному, по-разному трактовать. Юрист. Юристы юристы, У ну, юристов в этом профессия. Скажем так, а у историков профессия не в этом. Цель профессии историка – донести объективное состояние дел. Не то, которое нравится тому или иному правителю. Пожалуйста, Карамзин тоже историк. Но он свою историю написал в угоду Александру Первому. Вот. И все историки 19 века, опираясь на него, Хай или Павла Первого, никто его серьезно не изучал на самом-то деле. Вот. Опять же, можно говорить о том, что время, отведенное Павлу Первому, было слишком мало для того, чтобы анализировать полностью его деятельность и работу. Вот. Поэтому любой факт надо действительно исторически анализировать, но его можно перекрутить. Поэтому и требуется комплексный анализ, почему я вот сегодняшнюю лекцию посвятил столь подробно освещая больше даже не активно 70-е, 90-е годы, а более дальнюю историю, чтобы мы с вами видели, как все это дело развивается, и могли сравнить в том числе и с сегодняшним откатом. Вы, наверное, услышали часть ноток в моих в моей лекции о том, что, э, ну, скажем так, по деградации нашей промышленности... То есть я вот специально эти все вещи затронул. Потому что это да, вот это те аналогии, о которых вы говорите. И с одной стороны, вот, пожалуйста, факт Николаевского промышленного переворота. Можно сказать, что он прошел. Многие поднимают флаг, что там промышленный перерод в России сделал страну великой державой и ввел ее там в шестерку ведущих стран мира. Да, но посмотрите, с каким отрывом это шестое место. Там колоссальный отрыв от Франции и Австрии был по многим вопросам. А кто у нас лидер? Германия и США. Поэтому, когда меня спрашивают, между... это мой любимый вопрос к моим ученикам, а война между кем, говорю, и кем была Первая мировая? И Ну, сами знаете, что у мне... меня... Ну, Англия, Франция, Германия. Я говорю, нет, между Германией и США. Просто США вели войну руками Англии, Франции и России. Вот и все. И они таким образом завоевывали, начиная с доктрины Монро, свое доминирующее положение, которое они сегодня имеют и пытаются отстоять. Вот Хорошо, так вот. Если... По, еще буквально короткая фраза. Mm -hmm. Я конечно, конечно. Как бы предпочитаю историю пытаться, по крайней мере, на трекерах достаточно много, ну, как-то, репритных изданий, оцифрованных. Или не репритных даже, а именно с библиотеки, с той же самой Ленинки, по там если полазить, то вот эти вот материалы в качестве аргументов как раз и использовать, как такой oh. подход. Ну, вы знаете, дело в том, что, смотрите, вот что значит материалы? Они бывают Царского Времени Царского времени. А, статистику, то конечно. Да. Конечно. И ведь я ведь очень скромно постарался насыстить свою лекцию цифрами общего характера. А если вы найдете материал, допустим, для какого-то предметного спора, допустим, с кем-то, запасетесь, ну, например, начнете так вот, поставите дискуссию там, или в разговоре просто, или даже в нашем с вами дискурсе, Там возьмете какой-то пример вот, и начнете с цифрами, фактами доказывать, обосновывать свою позицию. Так оно и будет. Это же хорошо будет, если, допустим, я какую-то позицию выскажу, а вы мне забьете фактами и докажете, а я ничего не смогу вам аргументировать. Это классно, это очень хорошо. Это всем полезно, и мне, и вам, и, и аудитории. Потому что ведь, на мой взгляд, одна из больших проблем, в том числе и советской эпохи, то, что людей, которые умели бы спорить, аргументировать и все остальное делать, их крайне мало. Их крайне мало, поэтому и руководство всегда стоит между прокрустовым ложем. Вот есть не объективные задачи, которые мы должны решать, и у нас время мало. Помните временной фактор, я говорил? И кадры, которые это будут осуществлять. Это вечная проблема России, кадры. Потому что под кадром я понимаю не, э, скажем так, знание э, э, просто что, как механически делать, а ради чего это делается. И, соответственно, какие методы применяются. Привет товарищу Троцкому, который декларировал изначально там мировую революцию и шел якобы в русль марксизма. А к чему пришел? Ну вот тут вчера, по-моему, у Константина Семена было опубликовано, не помню, у кого прочитал его или у плохого сигнала в телеграм-канале. Его последнее письмо, как если, если бы Гитлер напал на Советский Союз, как надо вести себя русским рабочим. Ну, классический. Вот документ, доказывающий позицию человека. Крыша Что поехали. тут Все, Ну, там не крыша принято. поехала. <laughs> Простите, на чьи деньги жил? Но? От того и пел. Поддержки-то не было массовой. Он же не смог ее организовать. Вот. Свою, своим идеям. Вот. Все, да, спасибо. Да, я, извините, ради бога, просто я хотел бы поблагодарить луч солнца Золотого за то, как товарищ написал рекомендации по библиотекам. На мой взгляд, это очень такая хорошая помощь нам всем. Я вот тоже про эту библиотеку немного забыл. Надо скататься. Ну, если бы еще время был. Еще вопрос такой. Угу. Следите ли за тем, как период отражается в школьных учебниках? Что посоветуете, чтобы ребенку не навешали лапши на уши про процветающую Россию, которую мы потеряли? Что посоветуете с художественной литературой для младшего школьного возраста и кино? Ну, я вот попытался с художественной литературой, я пытался уже ответить на этот вопрос. Значит, э, с художественной литературой, вы знаете, мне очень часто задают этот вопрос. К сожалению, знаете, в чем большая проблема? Вот как учитель, я вам скажу так, э, наши дети не глупые очень не глупые, они сейчас раскрываются. Это не дети еще 8 лет назад или 10, которым там телефоны, им, они ничего не слышат, они мечтают, что они сейчас будут бизнесменами. Такое количество детей сокращается. Потому что ситуация объективно на это влияет. Вот. Второй момент. Если мы будем с вами читать и не пояснять в контексте историческом какие-то наши книги, ну того же Гайдара, да, Аркадия? И не объясняйте эту ситуацию. Дети будут смотреть либо на это как на сказку, ну, что мы читаем им сказку. Вот ну, ну, вроде как такое было. Но мы же смотрим, дети смотрят в округе. И ничего такого нет. Их сверстники об этом не говорят. И они либо начнут себя чувствовать изгоями, то есть нам надо объяснять еще, оговариваться, что ты аккуратней там рассказывай, о чем мы тут читаем. И не потому, что там надо бояться за свой. Это второстепенно, это тоже важно но просто ребенка могут забулить, как сейчас модно говорить, этот буллинг, да, затретировать, а вот это бы не хотелось, чтобы он потом не стал родителям говорить, вот вы мне тут начитали всего, а это вообще никто не знает, это вообще никому не нужно. Ну, первый четвертый класс это одно, а вот когда они вступают в известную пору, там, 7, 8, 9, там это другое. И надо не потерять, самый, на мой взгляд, сложный, как родителя, и учителя момент возрастной. Они все сложны. Но вот этот, когда мы можем потерять ребенка. И вот здесь, если уж читаете, то и объясняйте. То есть к простой, к прочтению книжки любой по художественной. Вот, Льва Толстого, наших классиков, советских классиков. Ну, надо подходить, конечно, зная. И, имея возможность, ребенку... Я бы так делал. Вначале погрузил в историческую действительность, как вы ее видите. Ну, понятное дело, желательно, объективно. А потом уже читать книги. То есть книги, литература, это у нас как надстройка. Она же отражает уже имеющуюся, как и история. Она отражает прошедшее. И анализирует литературу также, только с эмоционально-нравственных моментов. Поэтому она и связана. Не зря же в советской школьной программе вот, была связка, вот один исторический период проходит, и по литературе произведения, которые создавались в этот период, у ребенка формировалась целостная картина. Вот я бы этот совет дал, может быть, к сожалению, я сейчас не найду, навряд ли найду, по крайней мере, вот прямо сейчас, старые советские школьные программы. Но может быть, они остались в интернете, может быть, кто-то выложил, поискать, посмотреть, может поговорить с учителями, если хорошие учителя им доверяете. У меня вот коллеги в школе, ну, вполне с ними можно поговорить. Я не хочу брать на себя обязательство, что я составлю вот этот список товарищей, потому что чисто из-за времени. Но я бы сам хотел для своего ребенка составить этот список. Может быть, и займусь, но это уже к концу учебного года. Надеюсь, максимально, насколько мог, ответил на вопрос. Спасибо. Еще есть вопрос насчет голодного экспорта. Есть тезис о голодном экспорте, который сейчас uh -huh. тренируется современными историками. Например, Давыдов приведена ссылка. Вроде как раз тоже про Россию, которую мы потеряли. Каково Ваше мнение? Uh -huh. Ну, во-первых, сразу скажу, что это факт. Знаменитая фраза «не, не доедим, но вывезем». Она же о чем-то-то говорит. Это, Во-первых. Во-вторых, следующий момент. За десятилетие 90-х годов 19 -го века Шесть лет были голодными, два из этих шести полуголодными. То есть хватало только на то, чтобы кое-как дожить, но посевного материала не было. Простите, а с этим как быть? Перекручивать, вы знаете, у меня стоит книга Александра Пыжикова. Он очень хороший историк, но под конец жизни, уж как, сейчас, как у нас говорится, царство ему небесное. Да? Кстати, очень ценится товарищем господином Спицыным. Вот. Он его так понесло я купил его книгу про промышленный переворот про Витте знаете, пол книги прочитал дальше не смог он там никакого объективного исторического анализа у него там оказывается не Витте был руководителем, а у него там пара чиновников типа Дьяков в приказе сидела вот они все делали а Витте такой дурачок примазался к ним ну знаете попахивает не историком серьезным а каким-то дилетантом ребенком который пару книг прочел, и, ну, разве так можно? И, к сожалению, это тренд, знаете это тренд. Он историк Исаев, который распиарен, неплохой историк. но вот я тоже читал его книги. Первая книга, которая мне серьезно понравилась, причем у него доступ к немецким архивам, он в них работал, это «Оборона Севастополя». А про Москву то, что он писал, ну, больше напоминает рассказы по истории. А то, что последнее видео, которое я с ним смотрел на цифровой истории – бизнесмена от истории нашего. Он там вообще какой-то хоккейный счет устроил танковых побед, или точнее не танковых, там побед Ватутина с Манштейном он сравнивал, по-моему. У него 3-2 счет в пользу Ватутина. Ну, как будто Ватутин воевал один. Вот. Помните, как в фильме «Контрудар» есть такой советский фильм, где Жуков к Ватутину приезжает и говорит, один, говорит, один ты воюешь со всей Германией. Ну Вот как будто вот Ватутин, правда, один воюет. Не вся советская экономика, не солдаты, не фронты, не, не ставка. А вот, правда, один Ватутин. Ну, вот от таких работ я бы бежал от таких авторов, которые вот такое пропагандируют. То есть это сразу подозрение. То есть вот такой бы я дал совет. Если есть анализ, человек, при... во-первых, будет богатый список литературы. А наличие большого цифрового материала, фактического на который автор опирается и делает свои выводы. Поэтому если фрагментарно... Это, кстати, вопрос о фрагментарности материала. Если человек просто привел, подобрал материал там, а вот смотрите какие-то цифры, вот по этой губернии, по этой... А, вот. И делает вывод, что оказывается все было хорошо. Ну тогда, простите, а ты брал земские, земскую статистику о, о голоде? Ну, скорее всего, мы ее там не увидим статистику земств, потому что именно земства вели статистику э, по вопросам голода и крестьянских этих всех вещей. Вот. и Передавали дальше в статистический орган. Mm -hmm. вот. Надеюсь, что Максим смог ответить. Там. Тут еще mm -hmm. сообщения у нас подошли. Да, но вопросов больше не видно в чате. Mm -hmm. Товарищи, если есть у кого желание возможность, еще можно голосом задать на трибуне вопрос. Если нет, то вот я смотрю, времени. да, Иван, я прошу прощения, вот тут я смотрю, вот наш слушатель с ником Луч Солнца, вот, что еще раз пишет вот по коллекции, по Коминтерну и так далее. То есть, ну, вот, мне кажется, что такие рекомендации, не знаю, вот, я не очень силен в технической стороне, но если как резюме, если есть возможность технически оставлять после нашей лекции какие-то там ну, знаете, как вот в Телеграме или где-то закрепленные файлы. Вот, мне кажется, такие вещи можно закрепить, чтобы товарищи всегда ориентировались. Ну, потому что жизнь-то интенсивна, память не все удержит. Или, может быть, после лекции там, пытаться составлять этот краткий список, ну, резюмировать. И вот особо ценные комментарии ну, для будущего, ну, как бы в копилочку. Такое предложение. У меня все. Да, ну вот как раз закрепили. Угу. Хорошо, тогда если вопросов с голоса больше нету, то, наверное, будем завершать потихоньку, Константин, отпускать. Спасибо большое, очень приятно было и читать чат, и слышать ваши вопросы. Я думаю, что дальнейшие лекции нам позволят еще поближе узнать друг друга с одной стороны, а с другой стороны как-то раскрепоститься в этих наших вопросах и общении. Вот. Спасибо большое, так вам, что? Константин. Очень а, интересная была лекция, Вам спасибо. Вам спасибо большое за предоставленную возможность. Да. Всего самого доброго. До свидания. До свидания. Продолжение обязательно последует. Каждую субботу будем проводить занятия. Мы открыли новый учебный курс, посвященный истории Коммунистической партии в России. Каждую субботу в 12 часов. И параллельно с этим мы продолжаем наши прежние занятия по воскресеньям, каждое воскресенье в 12. Так что политпросвета теперь стало в два раза больше. Всем спасибо, всем до свидания. Спасибо, всем до свидания. Спасибо, всем до свидания. Спасибо, всем до свидания. Спасибо всем